Короче, пробил здесь боковые маяки, вытянул веревку, посередине монолит, монолит бетоноконтактный, забыл пройти, сейчас надо будет пройти, как-то сильнее, два раза что ли. Вот здесь выставил веревку, по краям поставил там и здесь, и вот они слои пошли, забил юбиля, где будут у меня маяки стоять. нормально еще более то что провод надо утопить для провода остается у меня где-то 5 миллиметров здесь нормально и в итоге где монолит вот дюбель так слой сейчас посмотрим так так слой у нас внизу четыре с половиной сантиметра. Сверху То же самое, но почти 5 сантиметров сверху 5, 5 сантиметров монолит утоплен По веревке 5 сантиметров Где сантиметр. где 2 сантиметра. Два сантиметра. Еще раз. Четыре с половиной, а наверху пять сантиметров. до провода сантим сантиметр до провода все там у меня линии обозначены сейчас буду вставлять маяки здесь вчера поставил так и здесь Там из-за провода вышел у меня маяк. Потом здесь поставил сантиметр. И дальше вот опять монолит. И здесь уже четыре. Ну, если утопить туда четыре с половиной, а, нет. Ну четыре будет, да. Также забью юбиля на крайней маяке. Также выведу по веревке. Еще раз. 4, пять вид. Моя кровная, просто чуть подшкурить его. Вот эти вот убрать. И все. Также штукатурка Баркрафт. Все, сейчас буду выставлять маяки. Вот так вот. Слой. Потом еще покажу, наверное.